Игей, пассажиры канала Немиркин. Прежде чем мы начнем, мы хотим, чтобы вы знали, что мы очень благодарны за всю поддержку, которую вы нам оказали. Наша миссия – сделать психическое здоровье и психологию более доступными для всех. И вы помогаете нам в этом. Так что еще раз спасибо. А теперь давайте начнем. Все мы надеемся стать лучшими версиями самих себя, не так ли? И иногда мы можем переживать из-за достижения наших целей. И непреодолимое давление может остановить нас на полпути и оставить нас немотивированными или напряженными. Большинство из нас думают, что нам нужно начать с больших перемен, чтобы улучшить нашу жизнь и психическое здоровье. Ну что, если я расскажу вам о некоторых простых, незначительных действиях, которые вы могли бы предпринять и которые могли бы привести к реальным изменениям? Это мелочи, которые складываются и могут иметь реальное значение со временем, а некоторые и вовсе без времени. Итак, вот семь небольших изменений, которые улучшат вашу жизнь и ваше психическое здоровье. Номер один. Поставь свой телефон на беззвучный режим и повернись лицом вниз. Социальные сети могут быть в наших мыслях довольно часто. Когда наше внимание переключается с одного места на другое, лучше всего медленно избавиться от отвлекающих факторов и сосредоточиться на настоящем. Это означает, что вы бесконечно просматриваете социальные сети, как зомби с широко раскрытыми глазами. Это привычка, не заслуживающая вашего времени. Оставьте зомби-образ фильмом ужасов, а не отражение на экране вашего телефона. Попробуйте всегда оставлять свой телефон включенным на беззвучный режим. Если он вам нужен для работы, отключите его, когда вы не ожидаете звонка, и в выходные дни. Когда вы входите в комнату или выходите на ужин с семьей или друзьями, уберите телефон или положите его лицевой стороной вниз, чтобы яркое свечение экрана не мешало вам получать уведомления. Наши телефоны имеют свойство вызывать у нас небольшой чрезмерный стресс. Социальные сети могут быть вредны для здоровья. Электронные письма с работы могут отвлечь нас, когда наступают выходные. А эти случайные уведомления рядом с нашими приложениями — это даже не настоящие уведомления. Кого волнует, что мой давно потерянный двоюродный брат Ларри опубликовал новое видео? Он публикует их все время. Во-вторых, если вы устанавливаете будильник, поставьте его напротив своей кровати. Часто ли вы ждете, когда услышите щебет птиц на сладком утреннем ветерке? Запах свежей чашки кофе и великолепно приготовленных яиц. Совершенно верно, великолепно. Какие удовольствия? Нет. Вы просыпаетесь от звуков этого ужасного сигнала будильника? Когда-то это звучало мирно. Ты наивный маленький ты. И чем это ты пахнешь? Не свежий кофе, а грязные носки и вчерашняя пицца на вынос. Ммм, пицца. Но дело в том, что наше утро не всегда самое лучшее для пробуждения. Вот почему сон так приятен. Но мы не можем спать весь день. Недосыпание может негативно сказаться на нашем психическом здоровье. Вот почему, если ваш график сна нарушен, вам, скорее всего, понадобится будильник, чтобы запустить работу. Если вы пользуетесь будильником по утрам, лучше всего разместить его у противоположной стены от вашей кровати. Держите его как можно дальше, все еще находясь в своей спальне. Или, если вам некуда идти, или вы работаете по ночам, Убедитесь, что ваш график соответствует норме, а затем просыпайтесь естественным образом. Я знаю, это немного противоречит, не так ли? Но если нам не нужно где-то находиться, мы должны дать нашему мозгу необходимую расслабляющую перезагрузку, а затем проснуться естественным образом. Но если мы обречены часто спать ве, идите вперед и установите свой будильник, а затем положите его где-нибудь далеко в другом конце комнаты на его собственную удобную маленькую подушку. Таким образом, вам придется заставить себя встать с постели, чтобы выключить его утром. Запуск процесса пробуждения. Вы не можете сонно заснуть, если вы уже встали и идете, верно? Номер три. Всегда носите с собой бутылку воды. 8 чашек в день. Употребление большого количества воды улучшает наше настроение и память. Не хватает воды, и мы чувствуем себя мысленно затуманенными и настороженными. Так что старайтесь всегда держать бутылку под рукой. Это напомнит вам о необходимости выпить, когда у вас появится такая возможность. И вы можете понять, что испытывали большую жажду, чем думали. Мое решение – это бутылка с водой рядом с тобой. Пей и пей много. Номер четыре. Позвольте себе сказать «нет». Мы часто чувствуем давление, заставляющее нас делать то, чего мы не хотим, или чувствуем себя виноватыми, если не оказываем кому-то услугу. У вас есть только столько энергии, чтобы израсходовать ее за день. И знаете что? Я полностью даю тебе разрешение сказать «нет». Вам не нужно чувствовать себя виноватым каждый раз, когда вы отклоняете приглашение своего приятеля поиграть в боулинг или поужинать пиццей. Я имею в виду, что пицца есть пицца. Это, конечно, хорошо. Но сегодня ты хотела така. И правда в том, что мы можем чувствовать себя хорошо, когда развиваем уверенность в себе и принимать собственные решения. Один из способов обрести уверенность – постоять за себя. «Я знаю, что оказать услугу – это хорошо». Но если вас часто используют в своих интересах или вы просто не хотите что-то делать, скажите «нет». И как только вы это сделаете, позвольте себе не чувствовать себя виноватым и просто делайте все, что вам хочется. Сегодня для тебя така. Номер пять. Ведите дневник и делитесь своими идеями. Мы часто можем крепко укутать свои чувства, а затем засунуть их в холодную темную морозильную камеру на задворках нашего сознания. Знаешь, как таванючья пицца, оставшаяся с утра? Но важно каким-то образом выразить любые сильные мысли, хорошие или плохие. Итак, кому вы собираетесь рассказать об этих мыслях? Себя для начала, но не в твоей голове. Выразите их словами. Исследование, опубликованное в журнале APA, журнал экспериментальной психологии, в целом обнаружил, что выразительное письмо уменьшает подавленные и навязчивые негативные мысли и может улучшить нашу рабочую память. Это освобожденное пространство для размышлений может позволить нам использовать наши когнитивные ресурсы, чтобы сосредоточиться на других вещах и улучшить то, как мы справляемся со стрессом. Так что начните записывать свои мысли или делитесь своими идеями и мыслями с кем-то, с кем вы чувствуете себя комфортно. Вы даже можете каждое утро записывать в дневник, за что вы благодарны, чтобы начать свой день с позитива. Самовыражение заставляет нас чувствовать себя лучше и освобождает некоторое пространство в нашей мысленной комнате, даже в наших старых мысленных морозильниках. Номер 6. Замените плохие мысли хорошими, сначала признав их. Лучше всего выразить то, что нас беспокоит, поговорив с кем-нибудь или записав в дневник и изложив эти проблемы на бумаге. Но если ненужные заботы находят путь ваш разум, попробуйте признать их, а затем сознательно позвольте себе двигаться дальше. Это может быть непросто для многих людей. Мы склонны размышлять и беспокоиться о вещах, которые, как правило, не причинят нам вреда в долгосрочной перспективе. Мы можем смотреть фильм с беспокойством, затаившимся в глубине нашего сознания, или с болью от резкого комментария, все еще давящего на нас. Найдите минутку. Сделай вдох. Признайте, что вы чувствуете. А потом отвлеките себя. Вытяни ноги. Приближается твоя любимая сцена. Возьми картофельные чипсы. Мм, какой соленый. Начните разговор и расскажите своим друзьям, а как тебе понравились те атака вчера вечером. Мм, извини, я должно быть проголодался. И номер семь. Подумай, прежде чем реагировать. Кто-то только что сказал тебе самую неприятную вещь, и ты не можешь удержаться от крика. Но ты можешь с этим поделать, не так ли? И хотя есть вероятность, что ты не будешь кричать, но тебе определенно этого хочется. Прежде чем вы начнете сердито реагировать на плохое настроение или грубый комментарий, найдите минутку, чтобы осознанно подвергнуть его сомнению. Как ваша реакция изменит ситуацию? Ваши слова имеют силу во многих ситуациях, к лучшему или к худшему. Вы можете ухудшить ситуацию или улучшить ее. Это займет всего мгновение, чтобы принять решение. Что это будет? Итак, какое небольшое изменение вы внесете в первую очередь? Ты любишь пиццу или тако? Поделитесь с нами в комментариях. Мы будем скучать по тебе, если ты этого не сделаешь. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться этим видео с кем-то, кому оно может понадобиться. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобного контента. И как всегда, Немиркин, ты хочешь это сказать? Хорошо. Супер спасибо, что посмотрели. Мы очень скоро увидимся.